Ну а также не забываем про розыгрыш, если твои комментарии не собирать ни одного лайка в течение 3 часов, то ты получаешь от меня 1000 рублей, ну а к этому есть сегодня бонус, ты получаешь бесплатный пиар в инстаграме, удачи! Ребят, на сегодняшнем видеоролике я поменяю свои монеты и пойду поеду за них в макдаке, эти копеечки, которые вы увидите в этом видеоролике, я не вставлю момент, каких я их пересчитывал, и... Сколько у меня их было, я покажу просто сразу же момент, как мы пришли с другом в Макдональдс И сразу же пошли менять эти копейки на бумажные деньги Все вы видите в этом видеоролике Хочу сказать только одно, что я не снимал, как я это все пересчитываю. В общем, там получилось 6 килограмм монет Это было 300 гривен, это что-то порядка 700, может, даже 800 рублей Поэтому как-то так. Если вы хотите увидеть э, что-то более масштабное с монетками, там, я не знаю, покупка, может быть, какого-то телефона, то пишите об этом в комментариях. Ну, в общем-то, все, можем приступать к ролику. А, Видео сделано при поддержке сайта Казино Вулкан. Казино Вулкан это единственный сайт, где ты можешь поднять бабла. А перейдя по моей ссылке, ты получишь 100% депозит. Закинь 1 доллар и попробуй. Удачи! Возьми это, слышишь, ты про просто возьми, возьми, только аккуратно там еще. Посмотри, как у вас жало. Капец. Я взвесил, это где-то 6, 6, 300 кг. Нихуевенько. Чувак, это только 300 гривен. Давай так, вот эти. Ты немного оператором? Да, смотри, давай мы возьмем вот эти. Короче, тут у 28, не, не. 208, подожди, сколько... А, сколько мы начитали 282 гривны 20 копеек Да блин. И теперь, сколько ты говорил этот бокс стоит? Я я не помню сколько это примерно По-моему что 102 гривны честно 102 гривны? Поши давай чекнем Пошли Иди чекай, я, я посижу А ты камеру мне дай? А, да Ты честно говоришь, я все равно при монтаже узнаю, что там говорил блин, Да 102 гривны. Ты угадал, 102 гривны ровно. Да-да, боже, даже если ты их стыришь, ты же никуда не убежишь, боже мой. А смотри, видишь это? Сухо. Не, это я вчера, короче, закатов. Он залез на соседний участок, и я через забор лазил теперь самое интересное смотри чувак только 102 гривны сейчас отсчитывать чувак что что мы должны отправить подожди 110 погоди вот пожалуйста вот ваши 10 десятками будем понял то есть тут 110, нам нужно отнять только я с таким фейспам нужно только это 80 копеечек. Никита, ты, конечно, я понимаю, что ты лайфхакер там все дела. Есть. Давай считать. Давай. Стой, стой, стой. Не, не, эти не трогай. Понял, нам нужно только здесь. 8 так 20. мы можем отсюда 28-20 и еще плюс что Так тут уже 110 смотри, мы просто 8 отнимаем, уже 102 получается. <звук> <звук> Жесть. <звук> что там происходит? А мне не интересно, давай заниматься счетами пересчетами. Но, ну, ребят, в общем, как и всегда, ваш любимейший видеоблогер, то есть я, забыл, как, как, как обычно, зарядить камеру. Не уследил за этим. Она у меня села, но я не растерялся и начал снимать все на телефон. Конечно, картинка может быть не такая приятная, как на камеру, но я очень дико извиняюсь, сорян. Больше такого, честно, я, я попытаюсь, чтобы больше такого не повторялось. Просчитались, понимаешь, что у нас было тут ровно двое. А да. даже если и не будет, ну, и ладно. Мы просто потеряем. Ее. Кто, Кто? в своей очереди? О, как раз зачем. Да, да. <смех> <Давай> постоим, подождем. <смех> <смех> <смех> а, нет, давайте без этого. Здесь, здесь будем? Нет. Да, здесь. Маши, просим, да. <смех> А почему нет? Тут ровно 102? Потому что, в первых мы не нет, принимаем. Нет? Мы вы побегаем, не понимаете не не десятками? Почему? А почему? А, а если я двадцать пятками не дам? Нет. Вообще не нет? Вообще никак. А почему так? Поменяйте и да? Блин. Что ж такое? А где можно поменять? Я не знаю. Ну ладно, тогда Пошли Спасибо Тут должно быть 102 грн все погонят Да, у нас там еще есть 25. Никита, доставай еще 25, у нас там еще оно пересчитано. Тут должно быть 100 гривен. Ты, вот так ты считал. Весело, да? Это будет надолго. А? Ну да, 25ки просто уже пересчитаны и сразу. Ну, я думаю, для точности можно будет еще пересчитывать. А, а и Их будет легче пересчитать. Да. Я реки же Рассказываю ситуацию. Этот парень читал копейки sure, очень долго и это. заняло у него порядка 20 минут. Я подумал, что было бы лучше, если бы сразу же несколько каст обслуживали одного меня. Да, ну вот такой вот я человек. И, короче, смотрите, что из этого получилось. <звук> Здрасте, можно поменять копеечки? Ну, да, можно, можно, поменять. А Не знаю, можете их читать. Сколько нам получается? 28-20. Так хорошо? Окей. Нам половину хотя бы отчитали? Мне Ой. это уже надо. Все равно говорят, что вроде их убрать хотят. Их убирать будут, и они у нас тоже уже в таких количествах пересуваются. Логично. Понимаете? И нам уже как здесь принимать и все не совсем. А -а -а. вот Ой, там а то вываливается то Вон там 5. Что? Что ты можешь сказать? А, делаем исторические вещи. Люди заняты. Все. Все. Это по сколько 2? тут? По десять, да? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну да, как я и говорил, 9 и тут 30. А, 40. Так даже лучше. Почему 40? Мы прочитали на... А, помнишь, я 10 копеек, которые выкинул, ты мне их вернул? Короче, вот там мы и прочитали. Там еще пятерки не досчитали. Двадцать копеек, я думаю, взять вот эти вот, забрать. двадцать. По двадцать пять? Хорошо. Да, хорошо. Вытаскивай. Никита, давай, только не порви кулек. Ох, Спасибо. 29. все, ровно, кашля. Оп. Ну наш совершенно никакой. Местный. Ваш, короче, мы Мы пошли погуляем по магазину, потому что мы уже задолбались Пошли просрочку поищем. Просрочка по отруй. Только да. вот это не пидорачка. О, это лучше. Да. О, ёлка. да нахер это бесполезно. Я, я не буду сейчас все фиры переворачивать, честно говоря. Ну и не, не переворачивай. переворачивай. Так, да. так, смотри. Значит. Из этих 6,5 килограммов. Во-первых, я посчитал неправильно. И я тут, получается, как бы то ли наварил больше, то есть. Тут больше, чем я ожидал. И теперь. 6,5 килограмм, я не знаю, но я, может, сделал граммов так ну, 20 не меньше, хотя даже какие 20, он 10 грамм 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну а все закончилось примерно так. Мы поменяли все копейки, все эти 6,5 килограмм в сельпо. Потом пошли в Макдональдс, купили все-таки этот <свят> ланчбокс, за которым мы, собственно, пришли. Поели. И знаете, что самое интересное и, по-моему, самое обидное? Что какой был смысл в этом видео? В чем соль? В чем смысл этого видео? Я понять не могу. Может, вы и поняли. Если что, пишите в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр.